приветствую вас на своем youtube канале и хотя это видео посвящено сайтам, точнее одностраничным сайтом но основная причина основной мотив почему я записываю этот ролик это дать ответ на такой вопрос который волнует я думаю многих почему люди с жизненным опытом люди которым за ну скажем так за 35 эти люди не могут заработать нормальные деньги в интернете. Ну и не только в интернете. А люди, у которых вроде бы нет ничего, даже жизненного опыта нет, есть только желание, прекрасно зарабатывают и строят успешные бизнесы. Я уже об этом говорил, сегодня еще раз озвучу эту причину, продемонстрирую на конкретном примере и своей личной жизни, чтобы вы понимали, что это ничего за уши не притянуто. И дам вам ну, минимум два практических совета, который сто процентов приблизит вас к деньгам, к заработку. Итак, друзья, что же людям в возрасте, людям имеющий опыт жизненный, у кого-то он даже большой, вот почему вы не можете заработать денег в интернете? Что вам мешает или кто вам мешает? Как ни странно, мешает вам только один человек – это вы. Точнее, мешает ваш внутренний цензор. То, что раньше называлось «Совесть – лучший контролер». Этот чертенок, который бьет вам постоянно по рукам, говорит, «Вы этим никогда не занимались, у вас это точно не получится, либо вы это сделаете, там, но над вами все будут смеяться, либо ты это будешь делать, но тебе никто никогда не заплатит денег за это». Принижают вашу значимость. Вот этот вот человек, который внутри вас так квакает, он просто не дает вам работать и пускает вас, говоря по-русски. Потому что у людей с опытом чаще всего много такого негативного опыта. Критика начальства, там, критика родственников. Чаще всего, к сожалению, большинство людей жизнью, они не поднимаются, они наоборот опускаются. Жизнь так складывается у них, и сами они для этого ничего не делают. А вот молодые люди, у которых еще нет вот этого негативного жизненного опыта, они не думают о том, что будет э, после того, когда они что-то сделают. Они просто берут и делают. У этих людей, у поколения Пепси, есть только одно желание – вот желание, например, заняться вот этим делом. И они просто берут и делают. Причем, так как все-таки понятие хорошего, плохого, качественного, некачественного, оно все-таки субъективно. Ну, например, я посмотрел на какой-то сайт и сказал, что он ну, конкретное говно. А другой человек посмотрит на этот же сайт и скажет, да он хороший, а может он, ему даже очень не понравится. То есть все зависит от того, кто смотрит. Поэтому, если вы уж так вот трясетесь за оценку своих действий, вам, конечно, будет тяжело. Нужно просто начинать делать. И те, кто начинает и делает, не задумываясь чаще всего о последствиях, что происходит. Если вы не бросили этим заниматься, делаем, делаем, делаем, делаем. Мы получаем практический опыт. Да, может быть, кто-то нас ругает, но все это приводит к чему? Что мы начинаем расти как профессионалы. Но кто-то их хвалит. Кто-то платит деньги и в результате вот этого постоянного делания через какое-то время смотришь у человека уже хорошо раскрученный эффективно работающий бизнес. Я в этом ролике вам покажу конкретный пример, что вот все, что я вам сейчас сказал, это не за уши притянуто и не надо бояться, и не надо ждать. Не надо ждать, что вот я сейчас чему-то вот научусь, а только вот после этого я начну продавать там свои услуги. Либо я вот сижу и жду, когда там вокруг меня там сложится так вот обстоятельство, что меня там возьмут и куда-то там на какую-то высокооплачиваемую работу перенесут, кто-то перенесет. Тоже ждать можно очень долго. Нужно... Делать. Это всегда хорошо. Прежде чем демонстрировать, показывать свой этот пример, который лично меня очень зацепил и хочу до вас его донести, я все-таки сразу же дам вам несколько рекомендаций. Вот кроме уже первой рекомендации, ребят, не ждите, делайте. Два практических совета, как вам все-таки начать зарабатывать, выйти на деньги. Друзья, первое. Вам необходимо научиться брать... Нормальные деньги за свои предоставляемые услуги. Вот Чаще всего люди с низкой самооценкой, они боятся попросить реальных денег за свои услуги. Это сплошь и рядом. Но опять же у людей с внутренним цензором, для людей с жизненным опытом. Поэтому, друзья, я не буду вас призывать делать что-то абсолютно бесплатно. Раздавайте направо и налево всем подряд свои услуги. Бесплатно. Нет, это неправильно. Всегда должен идти какой-то энергообмен. Боитесь брать деньги? Пожалуйста, вначале делайте за отзывы, предоставляйте свои услуги, консультации, например, за отзыв о вашей работе. Пусть человек, которому вы помогли, напишет у вас на страничке, либо еще на своей страничке, чем вы ему помогли и какой вы специалист. Это приведет к тому, что информация о вас начнет растекаться по интернету, вы будете себе привлекать новых клиентов, либо попросите человека, которому вы помогли чем-то, но не взяли за него, с него за это деньги, пусть он вас порекомендует каким-то своим знакомым. Это система рекомендаций, опять же, что в результате к вам придут какие-то новые люди, которым вы окажете ту же самую услугу и опять же с них попросите то же самое. К чему это приведет? Вы спокойно, без нервов, вы же не берете за это деньги, вы будете работать спокойно, но вы уже наработаете какую-то клиентскую базу. Да, конечно, энергообмен должен быть равноценный, то есть если вы человеку там, месяц сделаете какой-то сайт, а он, под, а он вам за это там, написал на вашей страничке, ой, какой хороший сайт, спасибо Игорю за то, что он мне это сделал, это не равноценный энергообмен. Поэтому, если вы занимаетесь предоставлением каких-то серьезных услуг, больших, трудоемких, сделайте за отзыв, за спасибо практически эту услугу в каком-то минимальном объеме. Ну, то есть, сделайте какой-нибудь, например, простой сайт с каким-нибудь минимальным функционалом, но то, что уже можно использовать, то, что можно работать. Если человеку понравится, как вы с ним общались, как вы с ним как шел процесс работы понравились результаты вашей работы, вы можете ему предложить доделать или докрутить эту услугу до какого-то более профессионального уровня уже за деньги. Опять же, если вы уж так боитесь брать деньги сразу, то договоритесь со своим клиентом о оценке вашей работы. Что это такое? Вы оценили свою работу ну например в 5000 рублей то есть не надо как делают многие новички сразу принижать уровень своей работы нет вы знаете, сколько стоит средняя цена оказываемых услуг в интернете и вот на этом среднем уровне берите но ну, может быть чуть пониже вот договорились что ваша услуга будет стоить например 5000 рублей чтобы клиент был спокоен чтобы вы были спокойны чтобы работа шла спокойно без нервов вы договоритесь с человеком что по окончании работы клиент оценивает сделанную вами работу например по десятибалльной шкале И если он оценил вас на пятерку то есть пополам то вы просто возвращаете этому человеку 50 процентов стоимости заявленную за услугу. оценил в 10 в десятку то есть вы сделали мы все по максимуму значит вы ему ничего не возвращаете вот благодаря такой простой методике вы будете работать спокойно без нервов и через какое-то время наработаете уже все клиентскую базу наберетесь уверенности и дальше уже можете спокойненько отойти вот от этой методики, чтобы кто-то вас оценивал, вы уже сами будете оценивать и уже будете сами выбирать, с кем вам работать, а с кем не работать. То есть если не бросите чем-то заниматься, будете регулярно делать что-то, трудиться. Тогда однозначно через какое-то время, у всех оно по-разному, вы выйдете на стабильную клиентскую базу, на стабильный заказ работы. А сейчас я вам ну, просто продемонстрирую, как это работает в жизни. Я занимаюсь продвижением языкового центра полиглот, и для эффективного продвижения мне требуется сайт. С сайтостроителями у меня... Ну, Постоянные какие-то терки идут. Но не могу я выйти на людей качеством услуг и ценой, которых я был бы доволен. Да, у меня очень хороший кейс по работе с питерской компанией Webhouse. Моя первая вебинарная страничка разработана была именно этими ребятами. Но это профессиональная веб-студия питерская. Питер – это столица. И, конечно, цены у них ну, достаточно высокие. Но так как найти людей, которые сделают мне сайт, я не прекращаю. И вот относительно недавно эти люди сами ко мне пришли в офис и предложили сделать сайт для языкового центра полиглота. Я вам сейчас покажу две работы. Одни работы делались профессионалами, то есть профессиональные веб-студии, а вторые работы делались человеком, который никогда до этого не занимался разработкой сайта. Вы посмотрите и попробуйте понять, что делали профессионалы, а что делал человек, который вот никогда этим не занимался. Сейчас я вам покажу первые дизайны. Вот Первый вариант сайта, который мне предложили, такой вот дизайн, этот же человек предложил мне потом вот такой вариант этого же сайта, Тем предложил вот такой вот вариант. Вот это, это мой плакат, который мы вешаем по городу. Вот первые работы одного исполнителя, а вот сейчас покажу работы другого исполнителя. Вот сайт языкового центра «Полиглот», который делал другой человек. Вот такое. Он еще не доделал. Вот такой сайт тоже делал этот же человек для моего проекта "Моя игра". Это был мой первый заказ. Этот же человек делал мне вебинарную комнату новую с комментариями со всех социальных сетей. Ну а теперь попробуйте отгадать, что делал профессионал, а что делал человек, который никогда не занимался до этого разработкой сайтов. Но не буду вас долго мучить, то вот этот вот сайт который мне лично очень нравится. Делал человек, который, да, всю жизнь работает в рекламе, в отделе маркетинга большого нашего воронежского предприятия. Да, прекрасно рисует в Короле, но никогда разработкой сайтов не занимался. Первое, что мне сделала Лена, это страничку сайта для проекта «Моя игра», вебинарная комната, это тоже ее работа. И вот сейчас мы делаем с Леной, Сайт именно для языкового центра полирод. Вот эти работы, которые я вам показывал, это делала профессиональная веб-студия. Я подчеркиваю, это люди, которые позиционируют себя как профессионалы. Чтобы вы не думали, что я вас обманываю, вот видите, письма, которые они мне присылали. Я как раз все эти проекты взял из прикрепления. Вот они, эти проекты, которые они мне высылали. Это профессиональная компания IT-групп. Это профессиональная веб-студия «Трамплин», которые делают сайты под ключ. Но вот эти люди, которые сами ко мне пришли в офис, они показались не то, чтобы не профессионалами. Я не записывал о них отзыв, но, наверное, еще запишу, потому что деньги они так и не вернули за свою замечательную работу. То есть люди показали ну, полное отсутствие понимания того, что они делают. Не понимают ни что такое целевая аудитория, то есть ни для кого делается этот сайт. Не закрыли ни одной более целевой аудитории, не показали никаких наших преимуществ, по сравнению с другими языковыми школами. Не сделали никаких маркетинговых инструментов, потому что... Односторонний одностраничный сайт – это именно продающий инструмент. Люди сюда должны не просто зайти и уйти, почитав что-то. Нет. Здесь люди должны сделать какое-то действие. Мне необходимо было, чтобы люди оставляли заявку на бесплатный урок. Либо через звонок, либо через форму обратной связи. То есть заказывали консультацию, то есть оставляли свои контакты, и мы бы их приглашали на бесплатный урок. Потому что именно с этого начинается процесс обучения в нашей школе как вот показано на вот схеме, которую прорисовала Лена. Ну а профессионалы показали полное отсутствие понимания того, что они делают. Но самое неприятное казалось то, что люди, которые обещали сделать сайт под ключ, как оказалось, вообще не пишут никаких текстов для сайта. Вот все, что вы видите вот на этом сайте, это тот черновой материал, который я им накидал, чтобы они хотя бы ну, немного понимали, что им нужно делать. Потому что тот бриф, который они собрали и ушли, он вообще не дает никакой информации о нас. И вот за такой вот сайт, без написания, как оказалось, текста, это я узнал только через месяц работы с этой замечательной компанией, вот за такой вот сайт... Профессиональная веб-студия просит всего лишь на все 15 тысяч рублей. И сказать, что этих денег жалко, нет, не жалко денег, но жалко их отдавать вот за такую работу. То есть это деньги просто выкинутые на ветер, потому что вот это, это далеко не одностраничный сайт вот в сегодняшнем понимании. Сайт, который сделала Лена, он, во-первых, уникальный, он не сделал ни на каком шаблоне. Он полностью прорисован с нуля в программе Adobe Muse. Мы здесь практически полностью прописали все боли нашей целевой аудитории и закрыли их. Мы написали, почему нужно обращаться именно к нам, рассказали о нас, сделали очень много заманух, чтобы люди понимали, куда они идут, зачем они идут с кем они столкнутся в нашем языковом центре. Но еще раз повторюсь, этот сайт еще не доработан. Но вот именно так необходимо подходить к разработке сайта. То есть понимать, для кого вы его делаете, что хотят увидеть люди, на что нужно давить. Поэтому я считаю, что я лично для себя, для себя вопрос с сайтами решил. И моя знакомая Лена которая раньше никогда не занималась разработкой сайтов, вот ее работа я вам показал именно в той последовательности, как она создавала. Вот это был первый ее сайт, вообще первый сайт в ее жизни. Вот это вот второй сайт, а вот сейчас мы работаем с ней на третьем сайтом. И мы с Леной пришли к окончательному выводу, что ну, мы со своими знаниями ну, однозначно можем сделать ну, на порядок лучше, чем, например, предлагает вот такая вот профессиональная веб-студия. И что сидеть и ждать, если нужно предлагать свои услуги. Поэтому, друзья, я лично для себя решил вопрос с одностраничными сайтами. Я решил вопрос с продвижением личностного бренда, потому что Лена не только создает веб-сайт, она еще рисует фирменный стиль, который вы можете использовать при оформлении своих групп в социальных сетях. Прописывается именно уникальный текст под вашу целевую аудиторию, под ваши боли, выясняется ваши преимущества, ради чего к вам должны идти люди. Человек, который проработал... Очень много времени в отделе маркетинга, человек, который занимается всем этим каждый день, я еще далеко не глупый тоже человек <свят> в интернет-продвижении. Вот я думаю, что мы вместе можем вам помочь. Поэтому, друзья, если вы хотите, если вам нужен одностраничный сайт, все контакты вы найдете в описании этого видео, пишите, звоните. Говорим, обсудим, если у нас будет понимание вашей ниши, мы сможем ее качественно разработать, мы с удовольствием вам создадим и поможем в продвижении вашего бизнеса в интернете. Всем спасибо, с вами был Игорь Черноусов.